Всем здрасте а, Вот мое Новое увлечение Решил Заняться Пчелами Блять у нас Стало некому сады <coughs> Вот решил заняться пчелками Так, сейчас мы это Дело настроим Красавица работает в поте лица. Хотя погода нелетная. Всего 10 градусов на улице. Сегодня 21 число мая. Вот мои пчелочки. Таскают. В принципе, почему они тащат? Перги не вижу, чтоб тащили. Ну, видно, таскают нектар. Потому что сады-то уже цветут, хоть на улице-то да. довольно-таки прохладно. А сады цветут. Ну вот мне кажется, некоторые даже товарищи поспешили опрыснуть сады. Потому что вот смотрю подморк пчел есть. У нас есть добрые люди, которые любят свои яблоки, груши и чего у них там бывает. Есть как в магазине, полностью отравленные всякими пестицидами и всей остальной фигней. Вот они и стараются Им там долгоносики Их не устраивают Потом что их еще может не устраивать Тля, хотя еще рановато Вся, ну, в общем Какая-нибудь фигня не устраивает Ну и плюс еще бывает, что Не знаю Из-за погоды, из-за старости тоже Помирают они Ну вот о чем я ну, прикупил себе насмотрелся на ю роликов прикупил себя улей В принципе он мне понравился 10 рамочный конечно был 12 может быть бы было, было поудобнее но в принципе и 10 сойдет будем тестировать в этом году этот улей. также посмотрим, что у нас из этого получится. и все мои задумки по пчеловодческому хозяйству. сейчас насмотрелся там товарищей, яр, яр пасека он там дает советы начинающим пчеловодам. В принципе Разработал он свою Так сказать методику Как раз Поддачников Меня в принципе это устроило а Вчера С братом мы Нашли матку, пометили на всякий пожарный случай Ее Маркером Чтобы потом не искать Ну и поставил разделительную решетку Поднял открытый расплод во второй во второй корпус добавил вощинки суши у меня как понимаете нету я брал в принципе улей по весне 10, 10 10 рамок да 10 рамок пчел без улей без всего только чисто грубо говоря рамки взял я это все удовольствие за половиной тысячи ну, старая пчела, она у меня сейчас вот поменялась, она... было холодно. Я сначала хотел его расширить, гнездо, точнее, улей расширить на два корпуса, но погода сказала, что не стоит. Пришлось обратно один корпус его собрать, потому что старая пчела отмирала периодически. Молодая только-только начала появляться, поэтому на недельку я его собрал, даже не на недельку, а на две точнее. И за эти две недельки они мне тут в этом разрослись, стало им мало, тесно на 10 рамках, и они мне давай маточник гнать. Плюс плохая погода, в общем, всякие неудобства пчелиные. Вот. Пчелиные неудобства у меня прошли. Я им добавил еще один корпус, поднял э, открытый расплод во второй корпус, поставил разделительную решетку. И также по советам некоторых товарищей налил им от воротоза этот ядрен компот. Есть там один товарищ, рекламирует его. Посмотрим, что из этого выйдет. Вот пока у меня всего лишь навсего один улей. Пчелы, в принципе, не злые, но бывают у них некоторые неправильные пчелы, которые любят покусать. Иногда, видно, настроение плохое, с трутнями что-нибудь не поделили, а решили душу отвести на мне. Два раза укусили за все время. Самое интересное, раньше у меня, когда я постоянно находился в Москве, раньше у меня была аллергия на любой укус, пчелы, осы. У меня начинало тошнить, рвать без супростинчика или там еще какой-нибудь фигни. У меня было отравление. Сейчас, получив два укуса, в принципе, ничего не почувствовал. Потому что уже лет 7-8 ездил каждые выходные на дачу. Свежий воздух. И плюс свои продукты делают свое дело. Аллергии на укусы у меня прошли. Сейчас нет никаких... Ну болезненно То чтобы болеть ну Краснеет, но уже нет никаких симптомов Таких отравлений и чего-нибудь такого страшного В принципе Организм Почистился От этих всяких Усилителей вкуса и так далее И тому подобное Дядька у меня сказал Что если у меня в этом уле Перезимует Хорошо пчела он сторонник деревянных улей что если у меня перезимует хорошо пчела, то он в принципе подумает тоже переходить на ппу потому что зимовка пчел у него ну в нашей полосе подмосковья проходит не очень хорошо Много семей не доживают До сезона Но тут у него и синички Слава богу этих Дятлов нету Но синичек, моря Садятся на леточек, стучат Пчелка выходит зимой Во-первых, обеспокоить начинают, Пчелки начинают выглядывать Они их цоп И по одной пчелке так вот В течение дня Точнее в течение зимы Они выбивают практически весь улей Так что вот они, работяги. Девушки, что сказать? Самый работящий народ. Это женщина. А мужики у пчел труднее. Так и называют. Только едят, летают в свое удовольствие, едят и занимаются один раз в своей жизни секисом. Но, в принципе, без трутни, как говорят в умные люди, без труднее семья живет тоже не очень хорошо. Так что, в принципе, нужно и трутни. Природа не зря все это устроила. что Нужно и то, и другое, и третье. Что Без мужиков тоже никуда. Девчонки тоже бастовать начинают. Хуже работать, меньше меда приносить. Ну и все в этом роде. Вот они, красаются. Сейчас сыра. Пыльцы нету. Ну, да, они нектар таскают. В принципе, за две недели сколько мне? Две рамки додановских трехсотых натаскали мне медику. Они-то думают, что себе таскают. Но получается, что не. И вот, хочу попробовать тоже, это у меня, не знаю, Карпатка, помесь Карпатки, наверное, со среднерусской пчелой, что-то среднее. Может, чистокровок-то здесь нет, а нифига. Но хочу вот попробовать завести бахвоста и карнику, посмотреть, что из этого выйдет. Сейчас буду отводок делать на бахвоста, а потом в эту семью поменяю маточку карнику и в принципе посмотрю что из этого выйдет хотя мой чего дядька <говорит>, говорит что наши полосе они будут очень очень плохо выживать так как они зимуют 6 месяцев а то и 7 как сейчас грубо говоря если брать сны, ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, апрель, май, вот уже седьмой месяц, погода фиг чего, но в принципе в этом году они в мае пооблетались, да в принципе в мае они облетелись, было тепло пару дней, но все-таки все равно весна конечно не очень. Вот они, бедненькие, летают, таскают, все работает. Ну, и вот мой улей. Там вот поставил поилочку, на всякий случай. Поставил вот на такую железочку, обмазал специальным составом против муравьев, чтобы муравьи сюда не лазили. Ну и то эти гады каким-то макаром успевают где-то проскочить. он деревья тоже, в принципе. Это по поясом этим. Это какой-то клей не солидовый, а просто какой-то клей специальный. Держится, в принципе, всю зиму. И клей не бывает. Так как я не пользуюсь а, вообще химией на своем участке. мазать стволы и плюс уповать на божий коровок вот они все зацветает сейчас все все начинает цвести вот груша слива начинает здесь вот черемуха цветет вся в цвету короче все цветет но погода хуже некуда Всем спасибо. До свидания. До скорых встреч.